Ну Держим кулачки за то, чтобы трансляция не навернулась, а тем временем Корши и Самарканд начинают первую карту на сегодня, дорогие друзья. Маппул выглядит следующим образом, это Нюк, Трейн и Инферно, те же самые карты, что играли а, предыдущая пара игроков, а, то есть Ташкенты, Бухара-2, ой, простите, Бухара-1, а, вот. Но там только было все поменено наоборот. То есть, первой картой был трейн, второй нюк, а здесь нюк первый. А, ну и победитель, победитель, победитель сыграет! С... -го -го -го! Победитель э, сыграет. <laughs> Я аж потерял, спросите меня. Победитель сыграет с командой Ташкент. В финале верхней сетки Гальгадот убегает на точку Б Ставит там бомбу Ну, конечно, будет такое очень тяжело удержать Все-таки это пистолетный раунд И, ну, соперников достаточно много Соперники очень непростые Дельпан Заканчивает агонию данного раунда И победа за Карши 2 Составы Галь Джагернаут, Гайвер, Кинг Папай и Рон -Ти Джей против Джевела, Дельпана-младшего, Джей Z Зет и Криштиана Роналда, дорогие мои друзья. На 1-0 Карши повели в счете, пока не так уж, конечно, сильно повели, естественно, но с другой стороны это оборона и по большей степени именно так и должно начинаться противостояние команд. На этой карте Как правило, оборона должна все-таки Выигрывать пистолетный раунд Роналдо, два минуса Три минуса от Роналдо Джапан Дельпан, простите Дельпан младший Еще один фраг Гайвер не погиб Потому что на, в данный момент он находится на улице Но я не думаю, что это сильно что-то поменяет С грибов сразу прилетает Берстфайр Тут же с девятки минуса от GSN Ну и 2-0 Вполне, опять же, себе ожидаемые Данный матч по сути, является полуфиналом верхней сетки. Ну и, как вы уже поняли, да, проигравшая команда отправляется вниз. Победители вверх. Дальше, точнее, по течению. Ну и сразятся кто-то с ташкентцами, которые обыграли своих соперников со счетом 2-0 по карте. Ну и, к слову, опять же, Самарканд выиграли со счетом 2-1 по картам у команды из города Нукус, Корши-2 выиграли у Бухары-2. 2-0 по картам, то есть, в общем-то, это как бы команды, которые еще не проигрывали ни в одной в своей встрече, но... С... Ой, дельпан! Замечательная хаешка! Пока были шансы победить, Дель Пан своей гранатой все шансы свел на нет. К сожалению, взорвав э, товарища по команде с никнеймом ZD. Обидная и припечальнейшая, наверное, все-таки ситуация, когда вы могли бы, может быть, еще в какой-то ретейк, так скажем, поиграть. Но соперник был резко против всех этих, э, так сказать, ретейков. Но более того, даже не от соперника что-либо зависело. Кстати, неплохой прострел сейчас прилетел э, по... Дельпану младшему Вынужден он теперь стоять за ящиком И стоять, естественно, в закрытую Гальгадот забирает джевела Падает точка По крайней мере, пока что попытка есть Ее завалить Попытка, надо сказать, достаточно недурственная Куча хаешек в девятку И это при том, что в девятке, оказывается, что у нас никого и нет, дамы и господа Вот такая вот магия 5 в 2 ситуация Дельпану, ну, тут навряд ли, конечно, удастся что-то выбить Хотя ЗД они на пистолетах, справедливости ради, разобрали сейчас двух оппонентов Кинг Папай минус ЗД. И это вообще, кстати, был прострел. да, держу в курсе. Дельпан. Минус Джигернаут. Ну, тут можно сколько угодно минусов давать. Раунд-то в любом случае остается за самарканцами. Минус от короля Папая И это 2-2, дорогие мои друзья. Но потеряли, потеряли какие-то деньги сейчас самарканцы на этом раунде. Да? То есть придется докупать... А калаши, это, конечно, не смертельно, но это определенно неприятно, потому что вместо того, чтобы, а, так скажем, закреплять экономический перевес атаки, атака немножко этим перевесом как бы распорядилась не самым грамотным образом, я считаю. Гальгадот, минус Кристиана Роналда, Джевел из ЗД по минусу. А далее, а далее, а далее ситуация 2 в 2. Дельпан-младший вместе с Джейсеном остаются... Уже не остаются, простите меня. Дельпан младший, но ну, не залетает сегодня у Дельпана. Заметьте, а, в первый. Нет, простите, во второй игровой день мы с вами смотрели игру команды из Самарканда против Нукуса. Там у Дельпана младшего залетало на порядок лучше, чем сейчас. 3-2. Ой, господи, что я говорю, простите. Вчера мы с вами смотрели матч а, про... Не против Нукуса, конечно, а против Бухары. И там залетало на порядок лучше, да. джейсен <laughs> а Минус Ронти Джей, ЗД еще один минус. И пока ДжСН. ДжСН. Нет, заканчиваются патроны в дигле. Приходится отдавать позицию. ну тут, конечно, против двух калашей не повоюешь. 4-2 в пользу команды из Самарканда. Ну пока что самаркандцы начинают очень хорошо. И это, опять же, при учете того, что они играют в сильной стороне. Это мне напоминает Нюк. А, Ташкента а, против... Бухары один, который мы только что с вами смотрели. Там Ташкент тоже в атаке сыграл круто. Ну и как результат в обороне э, доиграли матч до 16-9. Ну, приблизительно то же самое может сейчас ждать нас. Джейсен минус Гальгадот. Какой призовой? Призовой 1200 долларов. Ну, суммарно, естественно, призовой 1200 долларов. За первое место 900. Ронти Джей минус джебл. Атака э, устроила размен за погибшего Гальга Дота Роналд. Жаль, что Хейл ТВ решила пропрыгнуть именно в этот момент. И трипл килл от Роналда, к сожалению, не попал в объективы. Хотя я как раз таки смотрел именно за ним. Жаль. Жаль. Ну, 3-4 в таком случае. Корши 2. Пытаются не отпускать оппонентов Это, естественно, правильное решение Отпускать оппонента вообще в принципе не нужно Зачем, как бы Ну, на стрелы На стрелы, кстати, игроки атаки Простреливают все позиции, которые только Можно простреливать, при этом При всем почти никакого урона -то, В общем, они и не наносят Весь основной урон наносится Именно самаркандцам вот что самое забавное в этой ситуации Ну и Криштиану Роналдо забирает Гальгадота Начало, ну, не самое, надо признать, конечно, приятное для э, команды из э, Самарканда Потеряли одного из сильнейших, наверное, своих игроков И остались глобально без позиции Ну а передвижение на улицу э, Перетяжка, собственно говоря, на ноль бомбы Снайперская винтовка, кстати, есть у Гайвера Решение интересное Довольно-таки даже неоднозначное Но вот зря сейчас, конечно, Гайвер идет С бомбой-то вперед Потеря бомбы приведет к тому, что придется За этой бомбой непосредственно Идти всей команде А позиция будет не самая хорошая Для удержания этой бомбы а, Джейсон! Минус кинг-попай, джевел, минус джиггернаут. Ну, тут, конечно, просто мертвый раунд абсолютно. И самаркандцы уже такое точно не выиграют при всем э, их скиле и при всем их умении играть. Рон Ти Джей минус Дель Паны. там с прострела просто уничтожает Рон Ти на выходе из будки. Гайвер убегает сейвить снайперскую винтовку. Вот почему я обычно и говорю, что э, не стоит покупать в атаке на карте нюк АВП... Потому что если сейчас была какая-то возможность, пусть даже и минимальная, попытаться еще как-то поиграть, все-таки атака, ну и где-то даже можно было бы потерять калаш, это было бы не так страшно. Но. Ну ладно. В общем уж, что было, то было. Не будем. Обос... Об... Не обостряться, простите. Застряться на этом. Хасан, не вводи в люд... людей в заблуждение. Завтра вообще никто не играет. Следующие игры в понедельник. Завтра и послезавтра у меня два выходных. Так что, Руслан, в понедельник ваш ногу сыграет. Куча девайсов, естественно, у команды Корши 2 Самаркандцы при этом... Окей, okay, сори, Саня Да не, мне это как бы ничего Я просто, ну, чтобы ребята завтра не ждали игр Когда их завтра попросту даже не будет А пистолеты, пистолеты У команды Самарканд И одна засейвленная снайперская винтовка У Гайвера Засейвлена она была еще в предыдущем раунде Попал Ну, неплох Неплох, Гайвер ну, кстати. Кстати, Роналда-то вот он. Собственно говоря. Гайвер! Что ты делаешь, Гайвер? Какой же ты хитрец. Ну, 20 секунд до конца раунда. И это, дорогие мои друзья, выход на точку А. А здесь ЗД. Попадает в голову Гайверу и Гайвер вот, вот там остается. Наверху лежать на конструкциях. 5-4. Вперед вырывается Корши-2, а я вот еще только буквально несколько минут назад сказал, что Корши-2 играют по сценарию команды Бухара-1, проигрывая в сильной стороне, но нет, ребят собрались. По поводу АВП на нюке соглашусь, от силы 1, и то у КТ. Да, абсолютно верно, абсолютно правильно, на мой взгляд, потому что, ну, мобильность игрокам атаки на этой карте... Нужна куда больше. Гайвер снова остается один. Снова, кстати, со снайперской винтовкой. Ну и опять же, этой самой снайперской винтовочкой он себе немножко режет мобильность. Ну, забирает Джевела один на один с Роналдо. И вот, кстати, если бы в предыдущем раунде он играл с калашом, то он, может быть, еще и перестрелял бы ЗД, который э, сидел в каналках. А с Авиком это было сделать уже, конечно, гораздо проблемнее. Откуда можно найти Адоте? Снабангана А, контакты Ну, это, разумеется, вопрос, наверное, к Хасану Вот, опять же, минус по э, Гайверу Ну, в очередной раз АВП Ну, я все-таки не сторонник снайперских винтовок в атаке Вообще, в принципе, вариативно на некоторых картах, пожалуй, можно брать АВП, естественно Ну, например, на том же самом Дасте втором АВП в атаке, по моему скромному мнению, так скажем, нужно но вот на нюке нет. Ну, ну, излишний девайс. Большая трата денег, много потери в позиционности, так скажем. Особо длинных дистанций здесь одна единственная только на улице. Но при этом на улице и ангар периодически держит снайперская винтовка обороны. И поэтому, ну, типа, просто ради этой самой <coughs> дуэли снайперов брать АВП в атаку, это слишком неадекватный... Вклад, я имею в виду, экономический в бай команды. И поэтому проще купить калаши Галилы, раздать их всем нуждающимся, так скажем, да. И играть дальше нормально, не пытаться играть в крутого снайпера. Ну, гайвер последний. Где-то он там гуляет. Что-то вот тиммейты его убивают, убивают, убивают. Тиммейтов, простите, его убивают, убивают, а он вот не отвечает. 7-4. Ну, надо признать, уверенно. Уверенно, корши пока держат оборону. Не сдают, самое главное, основные позиции. И за счет этого самаркандцев не выпускают. С... Ну, опять вот. Ну, я стесняюсь, опять же, спросить, под каким накуром сейчас находится Гайвер. У его команды экономический, но он все равно вперед АВП. Ну... Не в обиду, разумеется, конечно же Гайверу, но зачем здесь эта снайперская винтовка? Диглы прикрывать? Ну хорошо, минус один СВП. Вот и все. Вот и все. И зачем была трата этой снайперской винтовки? Теперь все игроки Самарканда будут с девайсами, а Гайвер а, будет с голыми руками бегать, потому что... А, на что ему еще там хватит? Ну, на Галил, может быть, на какой-нибудь наковыряет. Либо сам будет играть с диглом. Вот, Галил нагалил, наковырял. Ну и зачем? То есть, необдуманные траты денег приводят, ну, к сверх э, неприятным последствиям. Опачки, здрасте! Я так долго ждал, что это кто-то сделает, и это сделал Гальгадот, дорогие мои друзья. Прострел зашел, минус ЗД. Начало за самарканцами. Ну, как сказать, начало за самарканцами. Первый минус за ними. Но первый минус еще нужно чем-то закрепить. А вот здесь королю попаю в лицо флешечкой. И в догонку прострел через желтое от Дельпана. Еще одна флешечка. И еще, наверное, сейчас один прострел, да, последний. Тронти Джей, кстати, забрал Роналда. Ну, есть еще Дельпан младший, где-то на девятке. А, нет, уже все. Девятку решил покинуть. Ну, три в три. Ну, с эмочками, я думаю, можно на самом деле попадаться за выбивание. Да не такая уж и мертвая ситуация. Ну, не угадывает с позиции э -э джевел. отдается под гальгадота. ДжСН Два минуса. О, джиггернает. Джиггернает. Простите, джиггернаут подрезает. Ничего себе джиггернаут подрезает. Вот это джиггернаут. 8-5. Хорошие минусы в конце сейчас раздал игрок атаки. Особенно мне понравился второй, чисто на реакции и на позиционировании. Было круто сделано. Пожалуйста, у GSN 18 на 8. Как всегда, фраг-лидер команды Корши 2. Статистика вообще глобально, кстати говоря, вот У самаркандцев, между прочим, ни один игрок не отыгрывает в плюс, что меня пугает на самом-то деле. Но такое бывает, когда вы проигрываете со счетом 8-5. Логично, что многие не настреливают плюсовую статистику. Рон ТиДжей. Первые два минуса. Джевел отстрел ответный. Но, правда, как вы можете догадаться, да, это немножечко... Немножечко не круто сейчас разменялись Корши-2. По большей степени, э, благодаря тому, что Джевел не успел убить Рон ТиДжея, пока тот расстреливал одного из игроков обороны. Но вот Дельпан, младший. Дельпан. <смех> Гальгадот, да <смех> да. Ну почему это так стыдно? Ну почему умер Она стыдно мне? Ну я молчу, дорогие друзья, я молчу. 2 в 2. Бомба устанавливается на точке Б. Ну и теперь самаркандцы должны выигрывать раунд, хотя бы. Тогда это не так сильно так скажем, поставит в некрасивый свет игрока э, команды Самарканд. То есть здесь жизненно необходимо сейчас побеждать. Гайвер минус Роналдо. Дельпан младший. Уже, кстати, в сайде. Делает фейки по дефьюзу. И погибает от рук Гайвера. Ну, ладно, самаркандцы справились. Но, конечно, то, что сейчас был на девятке, не приснится, наверное, даже в страшном сне. Это как можно было залезть и в упор промахнуться по сопернику? Было бы, конечно, ХП побольше. Наверное, Гальгадот выжил бы. Но у него было один ХП всего-то навсего. Поэтому здесь нужно было уж, как говорится, не выпендриваться, не в обиду Гальгадоту, а сразу ставить хэдшот и убивать. Как только появилась возможность. Прыгнуло ХЛТВ. Три минуса. Нет, простите, два минуса. Мы сделали Корши два. Вот, кстати, сейчас сделали уже третий. Еще один минус от GSN. Ну, последним остается Гайвер. Убийство Дельпана-младшего. Роналдо. Раскидывает флешки, чтобы Гайверу не так круто жилось. Ну, Гайверу и так не так, не так уж и круто живется. Так, простите, не так. 9-6 итоговый счет первой половины. Корши взяли... Ну... Солидное количество раундов. Отдали, конечно, правда, тоже многовато, на мой взгляд. Надо было бы ограничиться где-то раундами пятью. Ну, может быть. А, ну, может быть. Ну, может быть, ладно, шестью. Бог с ним. Но мне, конечно, кажется, что девять-шесть это прям вот... По краю. По краю, дамы и господа. Можно ошибиться всего-навсего один раз. И это просто будет... Самой большой проблемой, которую а, могут встретить в ходе первой карты ребята из Корши-2. То есть пистолетку надо выигрывать. В случае поражения это уже практически 100% 9-9. А, и таким образом весь пот в первой половине останется позади и будет, по сути, бессмысленно. Привет, салам с Бухары, Сардор, и вам и Бухаре тоже большой-большой привет. Кстати, вот бухарцы... Совсем недавно проиграли матч ребятам из Ташкента. Но достойно отыграли в любом случае. Неважно, какой там получился результат, но отыграли достойно. ZD 24% здоровья осталось. И Корши 2 пытаются играть медленный КС. -ик. Ну, такое себе на самом деле решенница. Только если есть стопроцентное понимание, что самаркандцам неудобно принимать медленные выходы. Есть энтри-фраг по Джигернауту. Ну и готовится хороший достаточно прием в три ЮСПА. Готовят прием игроки Самарканда своих соперников. И... дош да Гайвер. Ну я что-то, честно сказать, прям расстраивают меня э, самарканцы. Что Гайвер, что Гальгадот не делают минусы там, где точно должны их делать. Ну, 10-6. В любом случае, для команды Корши-2 это большой-большой плюс. Они мало того, что первую половину выиграли, так еще и пистолетку во второй забрали. Соответственно, оставив самарканцев без экономики и потенциально должны выходить сейчас на 12-6. Ну, конечно, про потенциал команды, э, я думаю, рассуждать здесь сейчас будет не совсем корректно. GSN. забривашечки, Ну, брить нам здесь... Увы, ах, некого Гальгадот уже успел пройти Джейсон Сэн не допрыгнул до скалы До скольки играют? Ну, в смысле, как? Как до скольки? Как обычно, до 16 раундов Это первая карта? Да, между Самаркандом и Карши Это первая карта Теперь вопрос, опять же, к команде Карши 2 а, Почему, собственно, нет э, Никакой движухи где эта движуха, вернее, да? Почему пистолеты так сильно напугали ребят с штурмовыми винтовками -то? вот. Вот Джевелл, забирает Джиггернаута, следом минус от ЗД. Но это же простейшие минусы, с, даже практически без получения урона. Ну, за ящиком последний, его забирает Роналда. 11-6. Ну, я, честно сказать, и не удивлен на самом деле, что счет выглядит именно таким образом. Все вполне себе легко объясняется и вполне себе адекватно трактуется. А, проблемы команды Самарканд заключаются в том, что они очень много ошибаются. Да, вот Галь Гадот не доделал минус, тогда Гайвер не доделал минус. То есть вот. Вот и, собственно, и все. Опа! На здравствуйте! Крутой хэдшот от Гальгадота. И при этом даже еще удается выжить. И сделать второй минус в размен за погибшего Рона Тиджея. И вот они пистолеты от Самарканда. Удивительно, но... Да, с пистолетами на перевес Самарканцы начинают делать какие-то неприличные вещи со своими соперниками. ЗД. По-моему, третий минус, кстати, уже делает ЗД прям хорош Установлена бомба Чё Гайвер вот на улице сидит, ждет с пистолетом Не знаю Честное слово, не знаю Ну, быстро его достаточно Убивает Дельпан и минус от ЗД Ну вот и спрашивается, зачем Гальгадот Потел в этом раунде Для того, чтобы его Товарищи взяли И заруинили все таки карту 6-12 Вот здесь уже как раз снайпер, э -э, ну, снайперская винтовка в руках Гайвера. Она уместна, да, в обороне, а ВП как раз-таки стоящая под ангаром, ну, либо же стоящая на рампах. Это вполне себе э -э, приемлемая позиция и приемлемый девайс, опять же. Не в пример атакующей стороне. Саня, здорово! Всеволод, Волод, Привет! Минус СВП, кстати, которых, как выясняется, у Самарканда 2. Тут тоже, конечно, есть вопросы. Ха-ха-ха, Рон Ти Начал стрелять сопернику по ногам, а сам получился прострела по голове. Гальгадот минус Джевел. Гайвер. Гайвер наигрался на авике. Я бы вообще, наверное, рекомендовал бы в этом матче, честно сказать... Не играть на самом деле Гайверу со снайперской винтовкой, но летит у него откровенно слабо сегодня. Не его это девайс на сегодняшний день. Жигернау 23 хп. Было бы, кстати, жутко красиво, если бы сделал сейчас минус. Но не наглейте, сказали. Знаешь, бегает, бегает такой На шару с АВП в потолок, стреляет Бац, и попал Эпично было бы, эпично Брат, салам алейкум, спасибо тебе большое Я рад, что до сих пор есть люди, которые любят И до сих пор играют в КС 1.6 Эх, мои годы двухтысячные а, Так, Асия Азизбек Не знаю, правильно или неправильно прочел Но, надеюсь, правильно В общем, ну, Азизбек Согласен, я тоже действительно очень рад А мне-то не за что Мое дело малое, я комментирую Матчи. Играют ребята. Спасибо им. Ой-ой-ой-ой-ой, Джигернауту. Не улыбнулась удача засейвить девайс. Ну что ж, бывает. Бывает. Саня, как дела? Все волот у меня, как всегда, практически замечательно, как твои. Два фамаса, три дигла слабоватенький, конечно, бай, но, как вы видите, да, работает. Частично хотя бы, но работает. Ташкент теперь играет в понедельник. 4 в 2. Вот, собственно, как я и говорил, да, что этот бай странный, но работает... Работает, на удивление, да? Если уж численный перевес двухкратный за самаркандцами, то можно смело констатировать факт того, что их задумка на раунд сработала. Джевел. Один в три. Героически уходит из-под вражеских флешек. Пугает. Пугает. Ну, в спину получит, нет? не получает. Везучий джебл, везучий. 35 секунд до конца раунда. Минус от Гайвера. 7-13. Первый раунд во второй половине берут ребята из Самарканда. Удачненько, так скажем, сыгран. <с -2> Доброго вечера всем и тебе золотой голос. Добрый человек, спасибо вам большое. Вы и правда добрый человек. Саня, когда матч про мясо, они там с кем-то играют. Ой, 9 числа. 9 числа буду комментировать про мясо против уютный э, паблик, или как-то так называется. Бухара будет играть, пока не знаю. Вполне возможно. Может и не будет. Зд. Минус гайвер. Ну, Гайвер это не первый, кто погиб из Самарканда, да? Нужно понимать, что Гайвер отправился вслед за ронти Джеем. Джейсену сейчас очень больно прилетело в голову. И вот этот вопрос, опять же, да, касаемо касок. Обязательно нужно покупать каски, иначе Джейсен просто погиб. Гальгадот. Один минус, к сожалению, Girnaut. 40 хп. Застрелил насмерть ящик. А теперь уже застрелил насмерть ЗД и сам открылся головой на вражеский прицел. 14-7. В этом матче Самарканд фаворитом был. Вот так вот у нас Хасан э, говорит. Ну, для фаворита пока что слабоватенько, честно сказать. Сильной стороне проигрывать 5-1-то. Рон Ти Джей. Разменялся. Но размен это сейчас для Самарканда круто. Потому что у них не все при девайсах. Поэтому им-то размены... Ой-ой-ой, Дельпан. Отжал только что Декинга Папая, Но не сказать, что у Самарканда сейчас плохой раунд. В целом еще можно реабилитироваться. Если кого-нибудь где-нибудь подкараулить и прижучить, так скажем. Да? Ну вот, например, Гальгадот. Боже мой, заходит в спину. Мы уже увидели один заход в спину от Гальгадота. Поэтому я боюсь даже предполагать, что сейчас будет. Может никого не убить, к сожалению. Нет, убивает. Смотри, а смотри, какая ситуация теперь острая. ЗД забирает Джигернаута. 44 секунды до конца раунда. Гайвер и Гальгадот. Две буковки Г. Группа звучит, но все таки Ой, GSN. Глазастый GSN. Минус от Гайвера. 1 на 1, ЗД 19 хп. Бесподобно. Бесподобно сыграно, под флешечку очень красиво забирает своего оппонента. И это 15-7. А если будут, есть пример с кем? Нет, к сожалению, пока непонятно. Пока непонятно. Они идут по нижней сетке и очень сложно пока что понять, с кем они будут играть. Все будет зависеть от матча и верхней сетки, и нижней в том числе. Просто следите за новостями. В понедельник все станет еще более ясно. Ронтиджи забирает ЗД. Дельпан-младший забирает Рон ТиДжея. Криштиано Роналдо забирает Гайвера и у нас 4 в 3, дорогие мои друзья. Очень болезненная сейчас на самом деле ситуация у команды из Самарканда. Проигрывать этот раунд нельзя. Это будет поражение на первой карте. Но и выигрывать его особо-то не с чем. Гальгадот и Джигернаут. Ну, Гальгадот уже почти свое отыграл. К сожалению. Для Гальгадота. А Джигернаут. А Джигернаут хитрец. Мари сейчас приходит, делает минус. Делает минус и позволяет Гальгадоту зайти на вилки. Ой, какая вертушка прилетела. Минус Джейсен. Отгоняют. Отгоняют всяческие игроки обороны своих соперников. Дальпан-младший. И куда Гальгадот-то побежал? Какой сейф-то? Ну? Ну какой сейф? Камон. 16-7, дорогие мои друзья. Именно с таким счетом заканчивается первая карта. Победы команды Корши-2. Вот такая вот история. Интереснейшая, великолепнейшая и неоднозначная. Сумеет ли команда из uh, Самарканда отыграться на второй карте, которой станет карта Трейн, знаем с вами через ну, плюс-минус 10 минут.